Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале Лиза Бладовая. Сегодня я поджог аж 20 тысяч головок от спичек. Это вы увидите в этом видеоролике. Но а звук я записываю дома после проведения такого опыта. И да. И опять нас чуть не подпалило, как и когда мы... Болили 500 карапаков спи... от спичек в том году. Мы, мы опять не прогадали, и на нас подул ветер, и все спички, а именно, голоки от спичек полетели на оператора. Вы это увидите в этом видеоролике. И, да... А одна камера у нас все-таки не засняла эту реакцию. Это та самая камера на к... оператора, на кого... у которого полетели наши все спички. И зато сняли реакцию того оператора, на, ко... на которого полетели все. Голоки от спичек это все видите в этом видеоролике но дальнейший видеоряд будет у нас под музыку идти. я вам настоятельно рекомендую заварить чай и досмотреть видеоролик до самого конца Потому что видеоролик вышел не так долго, как я делал недавнюю Теслу пикап из картона. Видеоролик выйдет где-то на минут 8, а Тесла делалась минут бла-бла-бла. Давайте, следующий видеоред будет под музыку.